«Привет, добро пожаловать! Во всем мире наблюдается огромный спад психического здоровья, поэтому мы стремимся создавать больше контента, чем когда-либо. Спасибо большое, что стали частью нашего путешествия». Знаете ли вы, что значит иметь с кем-то травматическую связь? Большинство людей ошибочно полагают, что это означает связь с кем-то из-за общей травмы. Но на самом деле травматическая связь является определяющей характеристикой многих токсичных и жестоких отношений. И это часто является основной причиной того, что мы не можем расстаться с ними. Травматическая связь – это глубокая эмоциональная привязанность, которую человек может испытывать к своему обидчику. И она чаще всего развивается у тех, кто в прошлом имел опыт насилия, эксплуатации или эмоциональной созависимости. Травматические связи можно легко принять за чувство любви и преданности по отношению к другому человеку. Итак, вот несколько признаков, которые подскажут вам, что вы испытываете не любовь, а травматическую связь. Первое, другой человек внешне очарователен. Конечно, если бы у вас был выбор, никто бы не стал продолжать отношения с человеком, который ведет себя жестоко по отношению к нему. Однако проблема в том, что токсичные отношения так не начинаются. И обычно только тогда, когда вы уже пережили насилие, вы начинаете понимать, что что-то не так. У вас может возникнуть травматическая связь с кем-то, если он внешне обаятелен, мил, заботлив и кажется вам надежным. Но не обманывайтесь, под всем этим может скрываться нечто более зловещее. Второе, они эмоционально непредсказуемы. Вы можете спросить себя, почему люди просто не уходят из отношений, когда понимают, что это вредно для их здоровья. Но проблема в том, что гораздо труднее заметить травматическую связь, когда она находится в непосредственной близости, чем если бы вы просто видели, как это происходит с кем-то другим. Это происходит потому, что партнеры, подвергающиеся насилию, часто могут быть эмоциональными манипуляторами, они могут издеваться над вами и обесценивать вас только для того, чтобы осыпать вас любезностями, извинениями и обещаниями и измениться на следующий день. Это служит положительным подкреплением, заставляющим вас сомневаться в своих мыслях о том, чтобы уйти от него. Номер три. Они склонны вымещать свои проблемы на вас. Вспомните, когда в последний раз этот партнер, друг или член семьи услышал плохие новости или столкнулся с проблемой. Как они обычно справляются с этим? Часто ли они выходят из себя, срывают злость на вас, даже если вы не сделали ничего плохого? Возможно, они держат вас рядом с собой в качестве психологической груши для битья, а вы заслуживаете большего. Номер четыре. Они изолируют вас от ваших близких. Некоторые люди могут подумать, что это мило, когда кто-то хочет, чтобы он был только один, и ревнует к тем, с кем вы проводите время. Но есть разница между тем, чтобы любить кого-то настолько сильно, что вы хотите, чтобы он был рядом все время и активной работой по изоляции от других важных отношений в его жизни. Злится ли этот человек на вас за то, что вы проводите время с кем-то, кто не принадлежит ему? Пытается ли он контролировать, с кем вы общаетесь, или просит вас отдалиться от друзей и семьи? Если ответ «да», то это явный тревожный знак. Номер пять. Вы отрицаете или преуменьшаете их оскорбительное поведение. Теперь давайте рассмотрим все способы, с помощью которых травматическая связь может повлиять на вас и ваше поведение. Зачастую самым верным признаком того, что вы находитесь в деструктивных отношениях, является то, что вы постоянно пытаетесь отрицать или минимизировать проступки другого человека. Мы смотрим на все их плохое обращение с нами и минимизируем жестокое обращение, говоря такие вещи как… «О, это не так уж плохо на самом деле», или «Я не возражаю против этого», потому что в данный момент нам проще просто отмахнуться от этого, вместо того, чтобы столкнуться с ужасной суровой реальностью, которая может быть связана с тем, что человек, с которым вы находитесь рядом, жестоко обращается с вами. Номер 6. Вы постоянно оправдываете его. В тот момент, когда вы уже не можете отрицать или преуменьшать то, что сделал другой человек, и член семьи или друг говорит что-то вроде «то, что они сделали с тобой, это ненормально», не позволяя им так с тобой обращаться, вы все равно, скорее всего, попытаетесь оправдать его и встать на его защиту. Временами вам даже может казаться, что вы заслуживаете их плохого обращения. Как только вы начинаете думать так, это критический признак того, что вы находитесь в травматической связи, а не в любовных отношениях. Номер семь – вы становитесь все более и более эмоционально оцепеневшим. Замечали ли вы за собой, что в последнее время чувствуете себя все меньше и меньше? Как будто вы отстранены и эмоционально оцепенели. Возможно, вы чувствуете себя так, потому что подсознательно это способ вашего разума справиться со всеми оскорблениями, которые ему пришлось пережить от человека, с которым вы связаны травматической связью. Вы не можете больше терпеть боль, страх, гнев или душевную боль. Поэтому вместо этого вы закрываетесь от всех своих эмоций. Вы не такой энергичный, разговорчивый и выразительный, как раньше. И причина тому – они. И номер восемь. Вы скрываете аспекты ваших отношений от других. Наконец, но возможно самое главное, если вы начинаете скрывать некоторые аспекты ваших отношений от окружающих, то знайте, что здесь определенно что-то не так. Потому что иначе зачем бы вы активно пытались скрыть, что между вами все плохо? Лояльность по отношению к обижающему партнеру является отличительной чертой травматической связи. Поэтому вы можете обнаружить, что попытки других людей вмешаться в ваши отношения и помочь вам вызывают у вас оборону или даже гнев. Относитесь ли вы к чему-то из того, что мы здесь упомянули? Если вы или ваши знакомые оказались в ловушке травматической связи с кем-то жестоким, не стесняйтесь высказаться и обратиться за профессиональной помощью уже сегодня. А если нужно, свяжитесь с властями, которые могут помочь и вам. Показалось ли вам это видео ценным? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь с друзьями, которые тоже могут найти пользу в этом видео.